Здравствуйте, дорогие зрители, подписчики, гости нашего канала. Ну что, у нас обновочки у кролечков. Видали? Такие вот поилочки, кормушки заказала на, э, в общем, это в Челябинске, там металлопластиковый, как бы я так поняла, завод. Это по рекомендации фермера-одиночки. Я, может быть, оставлю ссылочку под видео, под этим, на, где я покупала. Вот эти вот заказывали по почте, пришли очень быстро. Кормушечки классные, тут и окантовочка металлическая, и э, сам пластик такой вот классненький, потому что мы уже устали вот от таких вот поилок кормушек, это все, но ну, опять же лишних денег не было. Э, стоит такая кормушечка, по-моему, 185 рублей одна, но ну, она того стоит. Я так думаю, не знаю, только начали эксплуатировать, но мне уже нравится. То есть сейчас сюда насыпали пока еду, но как поилка она получше, конечно, чем Наверное, как кормушка. Ну, не факт. Здесь вот водичка налита. В общем, обновочки у кроличков появились у нас. А тебя что комбикормом кормят? А ты... ты ж этот, мужик вроде. Не? Я спрошу у папы, почему тебе несанкционированный комбикорм дают. Так, тут все лежат. Это все живые, они спят просто. Здесь девчонки у нас планируют окролиться. Да, планируешь ты окролиться? может поближе сниму эту кормушечку поелочку а получится не знаю что ты бегаешь забегала такая вот она поняли да она и объемная на видео она кажется как бы небольшая но на самом деле она довольно-таки глубокая и вообще удобная на самом деле что ты моя толстая покажи как у тебя тут делишки где-то 4 числа кролица на стене вот мне кажется, покрылась, конечно. Но там были хорошие садки, несколько штук. Я думаю, что все у нас будет хорошо. Так, а ты у меня как тут у тебя дела? Бегаешь, прыгаешь. Ну и к малышам. Погиб еще один малыш. Ну, капец. Я не знаю даже от чего. Нашли уже, утром пришли, он мертвый. Ты, кобыла, может ты их вот этим душишь? Может ты их душишь? Расскажи мне. Так она и пихает эту поилку-кормушку, накрывает их постоянно. Я уж не знаю, что там ей В голове у этой крольчихи. Вот такие... Лапатурь. А, это вам поставили тот комбикорм, да? Комбикорм вам папа сюда поставил. Надо бы, чтобы выходили вы, а не там кушали. Ты нахватаетесь всякой заразы. Хорошо подросли, но опять же осталось их шестеро. Вот. Трындец. Трындец просто. Кто мясо, где будем брать? Надо еще этой ушки посмотреть. Иди сюда, покажи мне. Покажи мне ухо свое. Ой, ой, сейчас подавишь, подушишь всех. Тут чисто, вот это меня интересует, ухо, иди сюда. Ну ладно, посмотрю потом за камерой, потому что это невозможно. Надо придержать ее, что-то мне очень нравится ухо, может быть, клещ. От клеща профилактику делали давно, месяц назад. Думала поснимать в поле, но сегодня ветер в поле, поэтому что-то снимать не знаю, где буду. А кролика, <с> наверное, дома, потому что будет событие домашнее. Так, что там дует, не дует, в общем, <с> расскажу про потеряху Сразу беспокоиться, беспокоится, ну и для нас тоже. Сегодня, наверное, уже шестой день болезни потеряшки. Ну, что хочу сказать, молочко у нее уже светлое, белое. Проверять на мастит еще не проверяла, то есть одну долю сдаиваем, так и скармливаем козлятам, вторую долю сдаиваем и скармливаем пока кошкам. Сегодня уже будет последний укол, наверное, травматина там осталось, но можно его еще на два разделить, как бы сегодня и завтра сделать, но я думаю, там одной дозы хватит будет на сегодня. Вот. В общем, вот она потеряшка, активно кушает. Э -э, вымечка. Сейчас, если, если не убежит. Если она не убежит. Вымечка. Все хорошо. Как видите, да, уже синяка как такового нет, причем Никакими мазями специальными я не мазала от синяка, как бы там не рекомендовали, просто не купила, а мазали просто пихтоиновой мазью. Пихтоиновая мазь очень э, ну, хорошо помогает при ушибах, при отеках вымени, при воспалении вымени, при маститах, то есть она имеет те же самые свойства. Что, бежать надо? Нет, еще машины. Сейчас чуть-чуть еще доскажу и будем бежать. Вот. В общем, с потеряшеком все отлично, все хорошо. Единственное, что надо будет ее еще сегодня-завтра проверить именно с этой долей на, на наличие соматических клеток. То есть, есть у нее там воспаленная эта доля или уже не воспаленная. Очень хороший дружочек мой, давно мы дружим, можно так сказать, ну в группе в WhatsApp. Вот, Олеся просила рассказать, как бы есть уже ролики на канале про то, ну, как начинать торговлю, там, допустим, своей продукцией, или как, ну, как продавать. Вот, ну, она говорит, может быть, снимешь еще что-то в этом роде. Ну, опять же, с чего начать? То есть не то, как мы сейчас уже все, вот, могу рассказать только так. Да что вы делаете, ну, Анфиса, Белка, ну, что вы? А, все, выясняют отношения. Вот. Могу рассказать, поделиться тем, как мы начинали. Но у меня вообще случай эксклюзивный. То есть не каждому, можно так сказать, может в этом плане повести. Вот. Когда я начинала лично заниматься вот этой вот реализацией козьей продукции, у нас в селе есть магазин. Это статус, который, который имеет статус ЛПХ личного подсобного хозяйства. То есть, еще в те годы, когда мы только начинали, Достаточно было справки э, по форме, я уже не помню, F1, по-моему, от ветеринара, чтобы свою продукцию можно было бы продавать в селе и вот непосредственно в этом магазине ЛПХ. Это считается как торговля со двора. То есть вот мне сразу в этом плане просто повезло. Таких э, магазинов, ну, наверное, на всю Россию, может быть, осталось, но очень-очень мало. Вот. Либо это магазины при самих ЛПХ, либо... Это, ну, я не знаю, есть ли еще где такие Вот, сам факт Ну, основная продажа, магазин это хорошо Там, видели уже, много есть роликов На канале про этот магазинчик Он такой сельский, сельпо, обычная Продается там и рассада В общем, вся продукция из нашего села То есть и яйца чьи-то кто-то приносит Из своих кур И там какие-то а? Кто это, Люся? Люся Вот, и Какие-то Огурцы, помидоры, то есть э, овощи, фрукты, вот это все там продается. Ну и хозяйки магазина этого тоже, она занимается чисто садами, огородами. В общем, вот этими вот, как я говорю, сила. Пришли домой, заодно посмотрим, всем ли хватает у нас тут кинька. Вот, так вот, магазин все это хорошо, как я говорю, но вся фишка в том, что... Магазин этот выходного дня. То есть работал он только всего лишь два дня в неделю. Это суббота-воскресенье. Сейчас водичку вам налью. Скажут, как без воды. Сейчас папа подключит. Он козлов там это прицепит на приезь. И включит воду. Вот. Так. Спокойно, спокойно, козлят. И что ты делаешь, Дина? Прекрати, Дина! Ты что такое? Ну что такое? Вы чего тут? Мать вышла, что ли? разборки, бесстыжие. Так вот, дальше, про что говорила, про магазин, что только два раза в неделю, ну, и как бы продажи, опять же, козья продукция, все знают, как это, в принципе, сложно, стереотип. Это что, в охоте? Дина в охоте? Или кто в охоте? Это что такое? Что у нас тут за приколы? Ну, это капец, это точно, наверное, Динка в охоте. А что ж ты молока не даешь, а? Ты что, молока мало даешь, если ты в охоте? Я прям сейчас сказала, выпущу на тебя проверить. Аж интересно. О, все, опять сбили. Ну, это козы, вы видите? Это козы. Говорят, у вас одно и то же. Какое одно и то же. Вышла снимать за здравие, заканчиваем теперь. Покрытая она не покрытая. Ой, все как обычно. Давайте все сначала. По пути сразу посмотрим, как, как козы приходят в охоту и что они творят. Вот что они творят. Видите, дубасятся. Как придурочные. Поломайте себе рога все поломайте рога себе, чтоб прям с мясом. Ой, жуть какая. Ладно, продолжаем. Не будем смотреть на эту картину, как они там выясняют отношения. Вот, пойдемте козлят где-нибудь найти. Все лежат, отдыхают, все, все, все в тенечках. Одни эти, шарухаются. Итак, мы начинали еще. Такой был вид у нас торговли, как выходили на трассу. То есть у нас ходит автобус, мы выходили на остановку в свое время. Сейчас это называется придорожка. Но раньше мы на придорожке не торговали. Мы выходили поближе, жили на Алексеевке, и нам ближе было именно на трассу. Талюся, ты задолбала, ты везде в главных ролях хочешь показать, какие опасные козы рогатые. Очень опасные животные. Вот, так вот выходили просто на остановку садились там выносили свое молочко выносили там я только начинала делать сыры поэтому продукция была вообще-то относительно дешевая все кроме молока то есть молоко изначально пробив по ценам почем продается козье молоко молоко у нас очень вкусное поэтому его изначально продавали по 100 рублей не волнует там какая будут покупать не будут конечно первое время мы уступали то есть там человеку говоришь цену например 100 рублей литр вот, и э, если хотите, возьмите, попробуйте, мы вам уступим, ну, в общем, в таком плане, то есть с людьми надо общаться, что-то уступать. Очень много было таких, э, такой продукции, да, те, особенно сыров, когда просто угощала, по 100-200 грамм просто угостила, э, несмотря, ну, там, вот так вот. Так же самое в магазин люди приходят, то есть сначала даем пробуем, сначала многие не соглашаются покупать, потому что как вот попробовали, вроде бы ничего, но что-то не понравилось, что-то не распробовали, что-то, тем более еще тогда первые сыры, они не были такие, как сейчас, то есть они были, я не скажу, что хуже, но они были попроще, вкус был попроще, молодые они были, но ну, много там факторов было, которые в принципе и продавала-то я довольно-таки дешево тогда в то время, по-моему, первая цена на сыр, я считала по себестоимости молока, и получалось у меня так, в то время молоко рублей 15 стоило литр. Да, это чисто себестоимость. Вот, и получается, что по всем затратам там рублей в 600-800 выходил килограмм сыра. И даже за такую цену люди не хотели покупать. То есть, ну, ну, не хотели. Козье. Козье мы не будем брать. Приходилось просто отрезать кусочки и просто дарить людям. Попробуйте дома с чайком. И, в принципе, в принципе, вот таким образом все бодаются сегодня. Магнитные бури, я смотрю, там бодаются, там бодаются. Вот. И, собственно говоря, эти после вот таких вот проб люди дома пробовали, и там буквально на следующие выходные даже в тот же магазин приходили и уже брали целенаправленно, там, так как цена довольно-таки дешевая была, в принципе, брали и по полголовочке, и по четвертинке головки, ну, то есть там на 200, на 300... На 500 рублей, в общем, как получалось. Тогда головки я варила не сильно большие. У меня формочки маленькие были, ведерки вот эти майонезные. Ну, и там в среднем получалась головка где-то полкилограммовая, да, после всей прессовки. Тогда я еще прессовала сыры. В общем, такое было. Вот. И так потихоньку, потихоньку, опять же, когда начинала именно сырами торговать уже на большую публику, то есть уже когда выходить непосредственно на авито, либо вообще на YouTube с ютубом это очень сложно с ютуба у меня покупателей наверное 8-10 человек которые уже не один год берут, покупают продукцию вот, зимой, то есть они уже попробовали всякие, я еще некоторым отправляла вообще в безвакуумной упаковке и однако люди покупают сейчас уже в вакуумной упаковке, так сказать хорошо получше он доходит, чем когда отправляла первый раз, очень переживала очень боялась вот, ну, в любом случае Никто прям не, не, скажу, не отказался Да, там они наоборот заказывают Сейчас сырочки Что касается Авито, еще года два назад Даже Больше Года четыре назад Авито очень хорошо помогала, продавалась на Авито Очень много Но потом появился Вайбер, Ватсап, можно так сказать Группы Вайбер, Ватсапа И э, люди как-то присели Ушли с Авито и ушли вот в эти группы у нас есть, у меня есть vibery группа, там именно по нашему району, по Безенчукскому, куда я тоже периодически выкладываю объявления, если у меня переизбыток. Но у меня переизбытка, как показывает практика, вообще сейчас продукции нет. Вот, в то время, если бы были вот эти группы, такие сельхозные, да, где можно предложить свою продукцию, возможно, я бы на Авито даже не обращалась. Но с Авито были очень хорошие продажи, очень много покупателей, которые уже ну, пять лет точно покупают мою продукцию. То же самое я вожу им в Самару. Опять же, где я их находила? В основном на трассе. В основном это те люди, которые ездят к нам отдыхать. Про то, какое у нас тут курортное место, я уже говорила в каком-то из роликов, что у нас очень много людей приезжает. Я, я не могу понять, мне некогда просто, просто как бы выехать даже на Волгу, посмотреть те красоты. Это Александровка, Кануевка, да, Владимировка. Я просто там не была, и, возможно, там какой-то кайф, что люди едут именно туда. Но они едут туда через нас, то есть по трассе. И вот на этой трассе, в принципе, и от, оттуда и берутся, взялись в основном все мои покупатели. В основном это 90% с трассы. Вот Что хочу сказать Над, э, начинающим, кто хочет начинать продавать, то есть ну, включите фантазию, я же не могу за ручку, допустим, вас выводить и подсказывать каждый шаг, что вам делать. Включайте фантазию, ищите места. Сейчас не так просто торговать э, сельхозпродукцией, чем, допустим, 5 лет назад, 6 лет назад. Не так просто. Сейчас нельзя. Э, на рынок просто вышел. но, ну, во всяком случае, в Самарской области. Может быть, в других регионах все по-другому. То есть вам надо обратиться на ваши рынки. Рынок, кстати, да, рынок. Рынок это очень замечательный сбыт, великолепный сбыт. И даже то, что мы тратим, прежде чем туда выйти, это по сравнению с тем доходом, который мы будем иметь с рынка, это вообще ничего. Но имейте в виду, что на рынок с 10 килограммами сыра и с тремя там баклажками молока вам там нечего будет делать. И опять же, молоко, творог, йогурт, простокваша, козья на рынке не... Ну, как сказать, не пользуется спросом и продается там очень дешево. Я с дома продаю молоко дороже, чем на рынке продают э, уже те, кто там торгует этим козьим молоком. Вот за все время я ни разу туда не вывозила козье э, молоко. Масло вывозила и сыр. Это та продукция, которая можно на рынке торговать. То есть это и по доставке не так затратно, да, место мало занимает, и по доходности. Вот, все остальное. А кто это, это кто мне сделал вот это, вот это к деньгам, видали? Обгадили меня, короче. Говнеца мне на руку, да? Побольше. Это ты была? Ты? Чебураха? Ты точно чебурахнутая. Ну что ж, вот такой, наверное, уже будет ролик на сегодня, потому что уже много наболтала. <сёздит> Сядет телефон или еще чего хуже, кончится память. Вот. Хочу сказать вам, ищите, дерзайте, включайте мозги, включайте всю свою креативность и пусть вам Боже помогает, <сёздит> как я говорю, все будет хорошо. Главное начать, не бояться предлагать свою продукцию. И опять же, а самое-самое главное, это делать эту продукцию очень качественно, очень качественно. Потому что клиент на самом деле, ну покупатель, клиент так назвала некрасиво, покупатель на самом деле очень балованный в наше время. Многие поездили по заграницам, попробовали там. И удивить чем-то это очень сложно. А посредственность, вся посредственность продается и в магнитах, и в пятерочках за более дешевую цену. Ну, наверное, все на сегодня. Всем хороших животных, хороших продаж, удачи, здоровья и до свидания.